Всем доброго времени суток, с вами Катамхаля Скоро на супертест отправляется сразу три новые машины Две из которых это шестерка и семерка новой прокачиваемой ветки танков Йох, но вот на шестом уровне у нас будет отсутствовать эта механика, резервной гусеницы, Она будет начинаться с седьмого уровня, ну и выше, да, там понятное дело, восьмерка, девятка и десятка Так, а третий танк это у нас Т-34М-54, советский премиум СТ седьмого Уровня. Ну, сначала посмотрим, что из себя представляет танк шестого уровня американский. Называться он будет «Павлок танк». Ну, какое-то название, да? Уже тоже как-то не сходится с новой веткой. новые, как они там обычно называются, да? Там какой-то М, вот, к примеру, семерка М2У. Ну, и следующий тоже какие-то такие названия. Ну, черты может... Вообще ветки, да, здесь присутствуют Какие-то, да, это, к примеру Небольшой средний урон, то есть калибр Здесь получается у нас Как у ст 240 единиц, среднее бронепробитие Базовым снарядом 160 Специальным 205 миллиметров да, еще смотрю, у шестого уровня, наверное, будет самая нормальная удельная мощность 16,2, да, и чем выше уровень, тем этот показатель будет снижаться То есть танки будут достаточно медленные Вот один неприятный момент, ну, хотя на шестом уровне я не думаю, что долго какие-то игроки задерживаются Углы вертикальной наводки здесь, орудие будет опускаться всего на 5 градусов Не знаю, почему так сделали да, учитывая, если посмотреть на сам танк Здесь, в принципе, позволяет <смех> сделать это гораздо, ну, более комфортно Вот этот показатель, ну, вот разработчики решили сделать вот так То есть, да, концепция ветки как бы здесь присутствует только одна Это э, хреновенькая подвижность Ну, как я и сказал, из всей ветки, наверное, будет самый подвижный танк Максимальная скорость здесь будет составлять 45 километров в час максималка Бронирование башни 140 мм во лбу 76, бортов 38 с кормы, то есть башни, ну, одноклассников в танке по уровням поменьше можно будет танковать, вот танки уровнем выше уже, возможно, будут эту машину пробивать. Так, что касается бронирования корпуса, во лбу 127 миллиметров с бортов 64, с кормы 38 так, а что разработчики нам говорят, да? Павлок танк представляет из себя довольно мобильный, тяжелый танк в сравнении с одноуровневыми собратьями, С относительно хорошо защищенной башней, но не выдающимися углами вертикальной наводки. Мы все так же сможем играть от укрытия и не сильно крутого рельефа. Но всегда, да, то есть даже какая то небольшая, небольшое возвышение, ну, кто играл, да, на, на тех же, на советских, на китайских танках, у которых, да, самая, наверное, худшая УВН у нас... В игре, то прекрасно понимаем Даже какой-то небольшой холмик Небольшое возвышение И нам уже орудие не позволяет Не то что комфортно да, играть А вообще иногда в каких-то ситуациях Мы стрелять не можем Потому что орудие не позволяет Это очень неудобно Так, Но всегда надо помнить, что углы склонения орудия Не всегда позволяют уверенно наносить урон Из за рельефа Но благодаря мобильности машина будет позволять При необходимости более уверенно Менять Позиции, да, ну, для таких танков гораздо комфортнее, да, играть на каких-то картах, да, с, с ровным рельефом, где есть укрытие, да, ну, ту, там, тушку свою спрятать и играть от башни, в принципе. Ну, таких карт в игре, ну, это в основном городские, когда карты, да, к примеру, там, Химмельсдорф, ну, и Париж там, ну, и какие-то подобные карты. Да, прям таких городских-городских карт как-то не очень много, вот, постоянно вот, это просто может не невезух садишься на какой-нибудь супер тяжелый танк и попадаешь обязательно в поле, что весьма неприятно, особенно когда в командах по три артиллерии. А? ну ничего <звы> никуда не денешься, приходится с этим мириться и надеяться на лучшее. в общем на шестерке, я думаю, тут особо больше заострять внимания не стоит. я не думаю, что многие игроки долго играют на низких уровнях. это у нас когда такие танки проходные, побыстрее. Да, там кто-то вообще за свободку, наверное, проскакивает. Изучим седьмой уровень. Вот отсюда уже, да, интереснее здесь у нас начинается вот эта новая механика резервной гусеницы. Сразу смотрим углы вертикальной наводки. Минус 10 градусов. Бронирование башни 203 миллиметра. То есть понятно, что будет комфортно играть на рельефных картах. Да, углы вертикальной наводки будут позволять... Да, достаточно комфортно, да, играть Орудие опускается, то есть, да, там Из-за укрытия выглянули, выстрел дали Башня, если что, там тонконет, Ну, учитывая, да, если посмотреть Вот на башне, здесь у нас там присутствует этот, Не знаю, что там, с пулеметом Или что То есть, да, обычно это как бы уязвимые места Такие оставляют разработчики Ну, тоже такого быть не должно Даже что какой-то танк, ну, хотя такие, по-моему, есть Которые в башню практически Не пробиваются, да, и вот эти даже Какие-то лючки, то есть, не позволяет. Ну, обычно... Обычно это как уязвимые места у нас получается. Так, башня так, во лбу сказал. 203 миллиметра с бортов 76, корма 38. Ну, то есть, татковать будем только лобовой проекции, да, если чуть-чуть довернули, э, да, борт будут пробивать. Ну, и учитывая, да, мало ли там, может и все-таки что-то и срикошетить ВБР никто у нас не отменял. Так, бронирование корпуса во лбу. 165, с бортов также 76, как и у башни и корма 38, здесь что у башни что у корпуса, показатель одинаковый, так, прочность машины будет составлять 1250 единиц, удельная мощность здесь уже на 2 с лишним лошадки похуже, 14 целых да, просто 14 целых Максимальная скорость тоже пониже, 40 километров максималка, но с такой удельной мощностью, ну, только напрямую, наверное, можно будет эту скорость развивать, где-то небольшой подъем, и уже будут определенные проблемы Время прицеливания, ну, для тяжелого танка, в принципе, неплохое, 2,2 показатель, разброс 0,4, танк достаточно косоват так, средний урон 240 единиц Здесь, я так понимаю, у нас одно орудие будет Ну, не знаю, может, и танк прокачиваем Да, тем более, характеристики пока что не финальные Может, у него там будет еще какое-то орудие Но это, наверное, здесь представлено топовое орудие, которое у нас будет на этот танк устанавливаться Так, средняя бронепробиваемость специальным снарядом 242 единицы Урон также 240 Ну, про фугаса говорить смысла нет, ничего здесь особенного так, время перезарядки составляет 9 секунд, то есть с такой альфой 9 секунд, мне кажется, как-то это очень долго. Так, ну, что тут еще про этот танк можно сказать? Это только прочитать, да? Танк вообще называется М 2 y будет предлагать геймплей, схожий со своими старшими собратьями по ветке, но с поправкой на уровень. Ну, естественно, прям. Машина будет хорошо чувствовать в рельефе за счет комфортных УВН и крепкой башни. Также в бою не будет стоить забывать о новой механике резервной гусеницы, которая должна помочь повысить выживаемость танка в бою. Ну, в каких-то определенных ситуациях, да, эта механика новая может помогать и да, уйти. Где-то из-под окрытия, а то бывает вот так Из-за укрытия выкатился, дабы выстрелить а поставили на гусеницу э, Вот эта ремка на КД И все пропало Если стреляет несколько противников Ну или какой-то противник, у которого более-менее быстрая перезарядка Просто уже да, сгусли тебя не отпускает А тут у нас хоп, у нас есть резервная Мы выкатились, даже если нам сбили основную Мы все равно можем обратно вернуться в укрытие то есть, ну, не сказать, что прям, да, там, это очень часто, но в какой-то степени это повышает все таки живучесть нашей машины. Так, переходим к третьему танку, изучим, что из себя представляет Т-34М-54, премиум советский СТ. На вооружении у нас, да, здесь 85 миллиметров, как и у Т-34, 85 Но нетипично, углы вертикальной наводки минус 7 градусов Ну, если честно, не помню, сколько у нас в игре у обычного Т-34 Хотя у нас их в игре несколько Удельная мощность, ну, могли бы побольше подтянуть 14,7, ну, при максималке 55, да, по ровной местности будет нормально В горку, конечно, будет подниматься достаточно не очень удобно Средний урон 180 единиц Бронепробитие базовым снарядом 171 мм Специальным 200 10, время перезарядки 5,6, очень долгое время сведения, целых 3 секунды, даже тяжелые танки, по-моему, обладают лучшим показателем, да, Но это учитывая, даже сейчас мы смотрели вот этот шестерку-семерку предыдущую, у них этот показатель <с> гораздо лучше, почти на целую секунду, ну, здесь чуть получше точность, ну, хотя смысл, да, сравнивать его с этими танками, ну, просто Кладка открыта, да, я смотрю, просто тыка туда и сюда. Разброс на 100 метров 0,39. Так, прочность 1250. Ну и, кстати, у танка будет хорошая броня в башне. 200 миллиметров Валбу. То есть башни у нас одноклассников, танки ниже уровнем вообще сделать ничего с этой башней не смогут. То есть это где-то надо найти комфортное укрытие. Ну, так у нас многие танки играются в игре, ну что поделаешь. Броня обычно всегда самая прочная у нас во лбу башни как раз. То есть свою душу прячем и стараемся башни танковать. Ну и в ответ, конечно, настреливать тоже не забываем. С бортов башни тоже, кстати, броня неплохая 120 мм, если, да, по под определенными углами Какие-то снаряды у нас тоже могут отскакивать С кормы 75 мм Так, что еще тут хотел? А, бронирование корпуса, вот Ну, корпус, в принципе, здесь ничего необычного Танковать не получится Ну, если что, там танки вообще ниже уровня Мало ли настоковых стоковых орудиях Ну, это уже надо, чтобы там все звезды сошлись Корпус во лбу 75, с, борты, с, борты, с бортов и с кормы показатель здесь всего 45 миллиметров. То есть корпус бронирован очень-очень, ну, слабенько, я бы сказал. да То есть башня она что во лбу, что с бортов, в принципе, неплохая. То есть не забываем, корпус надо прятать. Ну и как раз... Ну все равно, минус 7 градусов, конечно, для рельефной местности, для таких холмов, это все равно мало... Но в каких-то ситуациях можно как-то ухитряться, там и все-таки играть от рельефа, тарковать башни, там, настреливать какой-то урон. Но более комфортно все равно на городских картах. Да, эта истешка может спокойно даже посоперничать с тяжелыми танками, по крайней мере, с одноклассниками без проблем. Да, вот в этих позиционных перестрелках. Если, да, ну, в принципе, на городских картах много таких мест, которые как раз специально для тяжелых танков у нас и делаются, чтобы, ну, вот, некоторые ст тоже могут, особенно советские, да, позволять себе вот такой вот имплей, то есть отыгрывать такие позиционные перестрелки, также с вражеским ТТ-шком. Тут башню, ну, там, он видно, что тоже там большой лючок, не знаю, может, он тоже будет пробиваться, но там еще, да, умудрись, выцели, попадет, а то не, не всегда бывает. Целишься, целишься, а снаряды куда-то летят мимо. В общем, вот такие вот три машины. Не знаю, за что будет вот этот Т-34МВУ-54. Ну, возможно, просто премиум танк, который будет продаваться в премиум магазине. Не знаю, может, еще там как-нибудь другим видом распространяться будет. В общем, посмотрим. Время, как говорится, покажет. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.